вас. С вами Андрей Бутин. И давайте вместе с вами в этом видео поразмышляем о том, что такое автоматизация в MLM бизнесе и вообще работает ли она, нужна ли она на самом деле. Это миф или реальность? И возможно вы уже слышали бытует такое мнение типа автоматизация MLM бизнеса и типа что там можно делать, построить ваш MLM бизнес на полном автомате без вашего вмешательства, там клиенты на автопилоте, ну и все в таком духе. И для начала нам сначала нужно понять, то такое именно на самом деле автоматизация в MLM-бизнесе. И если говорить простыми словами, то автоматизация в MLM-бизнесе – это некая воронка спонсирования, либо рекрутирования, и называть ее как хотите, по-разному. И что такое воронка? Спонсирование или рекрутирование? Мы ее так схематически покажем. Воронка, то есть, вначале есть какие-то люди, которые есть в интернете которые обратили внимание на ваше предложение, которое вы транслируете через интернет разными там способами, платными, бесплатными. И у вас есть, к примеру, некий сайт. Или, как пример, на топлинке. Почему бы и нет? Где размещено это само предложение. Что-то там скачать, чтобы там посмотреть, что-то там получить там бесплатно, какой-то там полезный подарок по вашей теме, либо бонус. Но это должен быть полезным, для вашего клиента бонус только релевантный для вашей ниши. Бонус это для того, чтобы человек, который оставит там свои данные, контактные данные, там, например, свое имя, фамилию, e свой, телефон, или что-то вы еще у него попросите, чтобы он оставил, чтобы знать о нем. На самом деле вариации таких воронок спонсировано, либо рекрутирование, их огромное количество. И мы с вами мы говорим об одной из, которая может быть, Человек оставляет свои данные в обмен на тот материал, который вы предлагаете ему через интернет. И далее он получает от вас серию полезных сообщений в перемешку с вашим предложением о вашей сетевой компании. И другими словами, человек получает полезную рассылку. Во-вторых, он получает информацию о том, что вы в принципе можете ему порекомендовать сотрудничать с вами. И таким образом вы в принципе не видите отказов. Человека, когда подписывается, он начинает получать от вас ту информацию, которая, которая его именно на данный момент заинтересовала. Если ему это неинтересно, он отписывается от вас, от вашей рассылки. И все тут. И чем больше людей попадает в такую воронку, тем лучше для вас. Соответственно, и лучше ваш результат. Отлично. Теперь поговорим о втором вопросе. Заменить ли это полностью мой бизнес? Личное общение с кандидатом. И теперь давайте с вами здесь порассуждаем. Как вы хотите строить свой бизнес? Бизнес на автопилоте? Под пальмой, с коктейлек в руках. Так, да? Вы, значит, ничего не хотите делать. У вас там работает какая-то там воронка. Приходят кандидаты, они там сами где-то регистрируются, сами там делают покупки. Да, это возможно. Да, у меня тоже такое бывает, что люди сами подписываются на определенную мою рассылку, проходят по определенному алгоритму через воронку, и там есть предложение на определенном этапе пройти регистрацию у моей компании, с которой я сотрудничаю и строю свой MLM-бизнес. Они регистрируются, делают даже свой первый заказ без моего вмешательства. Потом мы созваниваемся с ними, задаю свои вопросы они просто говорят. В принципе, хотели просто быть клиентами. Отлично. Человек нашел для себя то, то, что ему на данный момент интересно. Он становится нашим клиентом. И для нас это тоже хорошо. Но партнеру он пока на данный момент не готов остановиться. Ну, это пока. Также будут люди, которые в вашей рассылке, в вашей базе будут заполнять некую какую-то там анкетку, которую вы создадите, которую вы укажете. Либо он сможет перейти по ссылке в ваш аккаунт в социальных сетях, чтобы он э, там проделал какие-то действия, которые вам нужны, чтобы там с ним потом скоммуницировать, созвониться и так далее. Переговорить и отработать некоторые возражения, которые, если они, конечно, присутствуют у человека. И здесь очень важно понимать, что такой человек, он уже является лояльным к вашим предложениям. Он уже получил нужную ту информацию о вашей компании. Он прошел весь путь, весь алгоритм, который вы один раз настроили, эту цепочку сообщения. Он заинтересовался до принятия решения от и до. И теперь давайте рассмотрим другой вариант. Методы построения бизнеса. И, конечно, это проведение встреч. Правда, да? Как же человек узнает о нашем предложении? Да? Сколько встреч в день вы сможете провести? А, давайте так. Вы напишите здесь внизу в комментариях под этим видео. Только честно. Сколько встреч... Вы проводите в день, в неделю, в месяц, только честно. И по моему опыту, если на полную занятость, то в день можно провести примерно 5 встреч, на которые вы от и до поговорите с человеком, расскажете о своей компании, покажете продукт и так далее. А будут они эффективны, тут уже другой вопрос. И где можно проводить такие встречи? И конечно, это один из вариантов, это как нашей кафе. В кафе можно встретиться, заказать там чае, кофе ⁇ и так далее. Какие ли люди придут, кто-то не придет, кто-то придет. А там более сейчас, в наше время, век интернета, эти методы стали намного хуже работать. Если вы строите свой бизнес-сервис офис, опять же, люди приходят к вам в офис. И вам нужно опять заплатить за аренду этого офиса, уборку вообще, чтобы его содержать. Полностью вам нужно оплатить. Либо другой вариант, когда у вас настроена автоматическая воронка спонсирования, в которой вы знакомитесь людей с вашим предложением, с бизнес-предложением или вашим продуктом. И таким образом вы можете строить свой бизнес действительно, а не как там все кричат, а прямом смысле прямо из дома. Но здесь другой вопрос, а где брать вообще таких людей, где кандидатов? Можно инвестировать в рекламу, как вариант. Да, и многие этого не делают. Да, они делают воронки, но не инвестируют в рекламу. И, соответственно, не вкладывают деньги в рекламу, нет кандидатов. И потом, люди говорят, что это просто не работает. Но если вы свой бизнес строите через личные встречи, то через кафе, вы же тоже там тратите свои деньги. Если вы строите через офис, вы тоже тратите для того, чтобы содержать этот офис. Если вы эти деньги инвестируете в рекламу, то у вас уже будет другой результат в притоке новых заинтересованных кандидатов. Конечно же вопрос, заменит ли это полностью общение или нет. И конечно же не заменит, потому что нужно обучать потом свою команду. Этим новым инструментам, которые помогут в рекрутировании новых партнеров своей команды. И абсолютно полностью это, конечно, не заменит. Но могу вам честно сказать, что это классные инструменты. И они как дополнение к вашему бизнесу, который вы строите, какими-то другими методами. Если вы серьезно настроены и хотите стать здесь профессионалом в сетевом бизнесе, вам нужно научиться делать все и уметь использовать разные методы. Попробуйте через видеоконтент. То есть снимаете и записывайте, Попробуйте через воронки продаж. Конечно, личные встречи, ищите эти методы построения бизнеса, ищите свои методы, нарабатывайте это опыт. И вы найдете тот свой метод, который вам лично подойдет и будет комфортным. И следующий, очень распространенный вопрос, это, а моим партнеры смогут меня это дублировать? А по моей команде эта система вообще сработает или нет? Смогут ли все это использовать или нет? И вообще, сложно это сделать или нет? Я вам скажу скажу так. К вам в команду будут подключаться разные люди. Через воронку, через личные встречи, через видео. И мы все разные. Бизнес-возможность одна для всех. И мы сами выбираем для себя ту технологию построения своего бизнеса, своей команды, которая будет нам удобная. И не будет нам приносить стресса, так как опыт у нас у всех разный. И не стоит навязывать ту технологию построения Своего бизнеса, этого бизнеса, который человеку одному пришло, принесло успех, а другому только стресс и расчарование. Но у вас должен быть обязательно какой то одна система, основная, в построении этого бизнеса, который вы используете на 100%, и которая дает вам больше всего результат. Для этого используйте в своем бизнесе видео и воронки продаж, и старые методы, и методы, которые вам наставник рекомендует. И именно рекомендует, а не навязывает. И тогда вы увидите, что какой-то из этих методов обязательно сработает для вас наилучшим образом. и Возможно, это будет и воронка автоматическая. Это, конечно, как один из методов. Но чтобы строить свой успешный сетевой бизнес через интернет, и партнеры это очень легко смогут это дублицировать. Ну что, друзья, я думаю, что немного ответил на этот вопрос, возможно ли автоматизация в MLM бизнесе, это миф или реальность? И могу вам утвердительно ответить, что да, возможно. Друзья, если вам это видео понравилось, то подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии внизу под этим видео. Как вы сами считаете, это миф или реально? И с вами был Андрей Бутин, и до встречи!